И заходим на точки Хуанчао. Говорили, что за один сеанс биоэнерго из организма человека выходит до 4 грамм токсинов. Чтобы эти токсины из организма вышли, мы активируем кровеносную систему, регулируем движение крови в сосудах. Чем быстрее начинает двигаться кровь, тем больше токсинов выходит из организма. Токсины выходят у нас с потом и с мочой. На меридиан мочевого пузыря с точек чадза на точку даджу и вдоль позвоночника. То есть продолжаем активировать организм на выход токсинов. Мочевого пузыря самый длинный. На меридиане мочевого пузыря находятся все внутренние органы, как бусы на веревочке. Прохожу вот здесь вот. Болевых нет ощущений. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Вот в, в области вашей позвоночной грыжи. И на точке Баляо. Немножко активируем работу ночь половой системы. Прорабатываем копчик седалищный нерв чувствуете да все внутренние органы вот сюда прохожу на поясницу здесь еще остались болевые да Немножко так чуть-чуть есть. есть. Почки тут у нас. И органы да, за репродуктивная зона Женские наши проблемочки. Вот такие вот движения. Комфортно? Хорошо, хорошо так. Хорошо, вот так. На точках хуантяла у нас встречаются два меридиана. Меридиан мочевого пузыря и меридиан желчного пузыря. Идет изнутри организма. Начинаю проработку коллатералей. Верхняя коллатераль. Это для легких тоже полезно, да? Угу. Локаточки немножко на меня. Чуть-чуть. Ага. Вот так вот. Угу. Внимание. <смех> ага. захожу на точку Цицуань. цуань Точка ци цуань отвечает за работу мы прорабатываем сейчас лимфатическую систему сердечную и легочную систему есть очень близко большие сосуды сердечные легочные их надо тоже проработать улучшить кровоток улучшается кровоток в легких, очень хорошо отходит токсины, мокрота из легких, извиняюсь, и укрепляется сердечная мышца. Также э, лимфатическая система, лимфоузлы у нас под мышками очень большое скопление лимфоузлов. Захожу на среднюю коллитераль, на меридиан ламай. Здесь как раз пищеварительную систему будем прорабатывать уже желудок, поджелудочная печень, селезенка. Интенсивность чувствуете? Угу. Угу. Улучшаем кровоток в этих органах. Также как бы провоцируем эти органы на выход токсинов за счет того, что улучшается кровоток в этих органах. Улучшается обмен веществ. Улучшается регенерация клеток. Клетки кожи меняются быстрее всего. Каждую неделю сходили в баньку, пошуркались, помылись. Верхний слой кожи от... С... убрали. Новый чистый бархатистый на... нарастает. Сейчас прорабатываем меридиан э, Даймай, Это женский меридиан. и всего два меридиана которые идут поперек туловища. Терзян ломай, и даймай. Прорабатываем толстый кишечник. Кишечник – это дорога жизни. И засоренный кишечник – это всегда сниженный иммунитет, это всегда повышенная интоксикация организма, потому что каловые завалы, которые остаются в толстом кишечнике, начинают перекрывать, отгнивает и изнутри немножко организм сам себя подтравливает выделяет токсины прорабатывает толстый кишечник улучшаем кровоток также в толстом кишечнике улучшаем пищеварение усвоение полезных веществ кишечником прорабатывается работа рестательных клеток толстого кишечника ну и зашли, зашли сейчас на точки боляу, прорабатываем нашу мочеполовую репродуктивную систему. Вот так вот подвигаем. Комфортно? Хорошо. Да. Хорошо. Болевые есть здесь? болевых нет вообще. Холодные, прям вот хвантял, точки прям ледяные, лед как будто изнутри идет. Мочполовая система, конечно, и пищеварительная. Заходим. Вот так вот. Возьму копчик, хвостик У -у -у. позвоночника с этой стороны. И точку доджой вот с этой стороны. У -у -у. Фиксированное воздействие на позвоночник протяжку по позвоночнику, так как у нас по позвоночнику еще вот здесь идут две сонных артерии, больших сонных артерий, то все наши проблемы с позвоночником, вот этот лордоз, поясничные протрузии, грыжи позвоночные и искривление позвоночника, они дают такое неблагополучное такое состояние для сосудов то есть лордоз вот этот изгибы позвоночника протрузии все это а, пережимает сосуды вот эти большие две сумки которые идут по позвоночнику тем самым нарушается кровоток в спинном мозге Крово... нарушается связь спинного мозга с головным мозгом и идет а нарушение кровообращения, это всегда э, ну, где-то начинают возникать хронические заболевания. Потому что сосуды перестают, э, особенно мелкие сосуды зашлаковываются, кровь движется слабо. Вот фиксированное воздействие мы как раз как бы вытягиваем позвоночник вот за счет того что такое давление происходит вытягиваются позвонки угу. протягиваем сосуды вот эти идет хороший кровоток улучшается кровоток как в спинной мозг и так и в головной мозг поступает хорошее качество крови несет кислород несет питательные вещества для головного мозга Даймай на точке Минемен, это почечные точки, прорабатываем почки. Угу. Вот так. Возьмусь вот эти точки. Мы много говорили сегодня о женском здоровье, о нашей репродуктивной зоне. Сейчас я взяла точки Чинфу. Точки Чинфу как раз прорабатывает, набираем интенсивность, прорабатываем наши внутренние женские органы. Наши женские органы очень хорошо снабжены слизистой и сосудистой системой. То есть улучшая кровоток в наших внутренних органах. Улучшаем и работу этих органов, опять же выход токсинов, улучшение кровотока, улучшение обмена веществ. Вибрация должна пойти прям внутрь, вниз живота. В органы малого таза. В органы малого таза, да. тонус мышечный тонус влагалища сужаются хорошо когда да, наших мочеточников подтяжка то у нас бывает у женщин с возрастом недержание мочи так вот массаж биоэнергорегуляция как раз убирает эти проблемы с недержанием мочи и хорошая идет Хорошо влияет также и на мужские органы. То есть проработка чинфу, это еще и профилактика. У мужчин это аденомы, статиты. У женщин э, вообще всевозможные заболевания, которые э, воспаление, в первую очередь снимаются, воспаление. уходит кис кисты, эндометриозы. Перчатки нет. Вот так пошли по ножкам. Улучшается мышечный тонус. Опять же, э, отток лимфы от конечностей. Улучшаем микроциркуляцию сосудов ног. Э, лимфа. Здесь Очень немножко хорошо. прибавим. На коленечко немножко прибавим. Угу. Прибавим чуть-чуть. Угу. Хорошо. Коленечки проработаем. Как, достаточно. Колени это дворец сухожилий. И синвиальная жидкость вот она для смазки колен она вот образуется вот в этих подколенных капсулах. Мы сейчас их прорабатываем. Здесь тоже есть такие... Да, да. да. Угу. По внутренней части бедра погоняем лимфу. Идем по мышцам по икроножным мышцам. Вот чтобы так напряглись наши икроножные мышцы, нам надо пройти 6 километров быстрым шагом или пробежать легким бегом, чтобы вот так напряглись мышцы. Мы напрягаем эти мышцы лежа на кушетке. Надо добавить. На пяточках интенсивность добавляем. Здесь мышечные мышцы мало, поэтому. Слабо чувствуется вибрация, поэтому mm -hmm. здесь добавляем. Сухожилие начинает. Почувствовали вибрацию? Mm -hmm. Хорошо, достаточно. Пяточки прямо проработаем тоже. Mm -hmm. mm -hmm. Поработаем с пяточками. Вот так вот. Все как ощущения? Mm -hmm. Классные? хорошие. Вот. Тогда вам еще кто сделает массаж ног? <смех> вот. На подошвах очень много точек биологически активных, которые вот, отвечают да. за многие органы. Здесь и сердечные точки. За все органы. Здесь и почечные точки, печени точки. И все эти точки мы перерабатываем Наша репродуктивная зона здесь точки. Здесь у нас желчный и печень. И меридиан мочевого пузыря приходит к пальчикам, музинчикам. Работаем также пальчики. Здесь Красивее. Вот так-то. внешнее И сухожилие. Шрицедия. Вот так вот. замыкаем, внимание, вот. вот когда мы приходим в баньку, начинаем мыться, у нас всегда вот здесь вот на загривке чувствуется холод, вот этот холод, сырость и холод мы сейчас выгоняем из организма, кроме того прорабатываем наш хондроз идет такое э, сокращение, Прораб улучшается кровоток точки даджу, нормализуется движение крови и смазка межпозвонкового дисков. Прорабатываем точку даджу. что нервное окончание у нас от точки даджу идут в по плечам всегда когда защемляется есть защемление в хандрузе, всегда есть боли в плечевом суставе тут рука не поднимается то не хочет двигаться то не можем поднять руку и заходим на точки ци цуань. На меня лохоточки. Вот так. <смех> <смех> Не зажимайте <смех> мне <смех> Ага. Сильная. дорабатываем точки Цицюань. плечо выше, это плечо ниже. Угу. вытягиваем ручки вперед угу. вперед сюда-сюда вперед, вперед. вот так я помогу ага. и пойдем прорабатывать наши ручки переходим на точку угу. бинау точка Бинау здесь проходит меридиан толстого кишечника толстого кишечника тонкого кишечника, печени, селезенка. И по внутренней части руки идет три меридиана. Здесь меридиан ночевого пузыря, сердечно-сосудистый меридиан, меридиан почек.